меня слышно и видно сейчас. От 1 до десяточки в чат, как меня слышно и видно. Мы с вами сегодня будем разговаривать, как всегда, на самые интересные темы, обсуждать самые последние новости, нововведения, все самое-самое-самое горячее. Готовы? Для тех, кто меня не знает, представлюсь, меня зовут Артем Кабанов, я являюсь генеральным директором ZNG Holdings, и сегодня я вас буду мучить целый час, представляете, целый час рассказывать вам всякий позитив, от которого у действующих активных партнеров действительно поднимется настроение, но ну а у тролли оно совсем поубавится. Поэтому, если у нас сегодня есть тролли, лучше выйдите сразу, то есть порчу вам настроение на сон грядущий. Для активных партнеров еще раз добро пожаловать, мы немножечко сместили наш главный новостной вебинар декабря, чтобы предупредить вас, вас о важных нововведениях. Помимо этого, сразу хочу сказать, что в этом месяце вебинара будет два, и о, о следующем вебинаре, который у нас предстоит, прямо под самый самый праздник, я вам расскажу немножечко позже. Немножечко позже. Прежде всего, как обычно, у вас должна лежать тетрадь и ручка, обязательно, чтобы вы могли отмечать для себя, особенно если вы лидер, вам необходимо обязательно данную информацию донести до всей вашей структуры. Поэтому подготовьте, пожалуйста, тетрадку и ручку, и как только вы это сделаете, поставьте плюс чат. Поставьте плюс чат. Есть, да? Отлично. Так, вот теснит меня эта доска такая, вот, прям теснит. Угу. Все, здорово, начинаем. Ну что, я вам хочу сказать следующее. Кстати, чтобы я понимал, поставьте пятерку в чат, кто у нас летит на 23, то есть на мероприятие 23 декабря. Кто у нас летит, кто попадает, приезжает, прилетает, телепортируется, приползает, приходит, приплывает, я не знаю, что еще. Есть, да? Супер. Ребят, что я хочу сказать, очень важный момент. Здесь у нас все полностью в соответствии с планом. Что касается лидерских каникул. Это первая новость, которая, я не знаю, может быть, кого-то она порадует, кого-то нет. У нас а, статус, вот нужный для лидерских каникул, на сегодня закрыл один человек. Один. Он знает, кто это. Это он наш очень сильный лидер, который выступал перед вами на конференции в Сочи. Этот лидер женского пола. Так вот, лидерские каникулы в силу того, что действительно у нас люди выполнить промоушен не успели, мы уберем в этот раз. То есть их не будет. Лидерских каникул не будет. У нас мероприятие одно 23 декабря для всех. Принято, да? Это один, один из, одна из причин. Вторая из причин. У нас не сможет Виктор прилететь. Я думаю, многие знают, что в Украине введено военное положение. В, в связи с этим наш а, директор IT-отдела поприсутствовать не сможет. Ну и плюс. Плюс, опять же, у нас а, очень большое количество людей отписалось о том, что им бы действительно хотелось а, новогодний праздник встретиться, встретить именно в домашней обстановке, у себя в городе, там, со своей семьей, со своими близкими и так далее. И мы это понимаем. Что произойдет 23 декабря? Принято, ребят, что новогодние каникулы у нас уходят. У нас остается один день, 23 декабря, которого все будет происходить. Я вам сейчас опишу, что будет в этот день. Если принято, поставьте плюс в чат, что вы поняли, что лидерские каникулы у нас уходят. Мы потом заменим это чем-то более интересным. Кстати, кстати кто все-таки, я подчеркиваю, закроет? статус М4 и золотой директор в матрице, мы предусмотрели ценные призы. Все-таки, так как мы отменили вот эти каникулы, то есть не получилось, мы все равно хотим, чтобы партнеры не уходили с пустыми руками. Поэтому, если вы вот эти ранги выполните, вас ждут очень ценные призы от GMG Holdings. Будет вручение прямо на мероприятии. Поэтому я вам настоятельно рекомендую на нем присутствовать. Настоятельно рекомендую на нем присутствовать. Еще раз, у кого не не слышно или что-нибудь, друзья, напишите им еще раз в чат, пожалуйста, чтобы они перезагрузили. Чтобы они перезагрузили. Ну, скорее всего, это с телефона такое происходит. Идем дальше. Что у нас будет на 23 декабря? План на 23. Во-первых, презентация всех нововведений, презентация всех нововведений, то есть мы вам расскажем о том, что последнее сделали, то есть это и сайт SBR, на котором будут продаваться товары формата Авито, и магазин, и новая а, благотворительная программа, это и а, жилищная программа, и автопрограмма, на любые цели, то есть там будет презентация всего этого и запуск прямо в этот день, то есть запуск прямо в этот день, помимо этого. Второе, у нас будет тимбилдинговая система. Так, тимбилдинг. Что это такое? Будут различные конкурсы, состязания, мероприятия. То, что вот именно 23 числа лидеров просто конкретно приведет в тонус и всех участников конференции. То есть вам это однозначно понравится. У нас будет, естественно, награждение. награждение. Далее, то есть вот активные партнеры, которые выполнят статусы, вы получите очень ценные призы. Далее, но остальные же партнеры не хотят остаться без призов, правда ведь? Поставьте пятерку в чат те люди, которые хотят, придя на мероприятие, получить вот какой-нибудь классный сувенир, который реально запомнится, с которым можно сделать крутую фотографию, с которым можно просто вот сказать, что вот, вот оно классное это какое. Да? Знаете, что это будет? Вот, призы всем. А ну давайте, догадайтесь, что это будет. Давайте-ка в чат свои варианты, напишите, что это будет, вот на ваш взгляд. Что это за такой приз, что это за такой сувенир будет для всех партнеров, что он так всем понравится, и с ним можно будет фотографироваться прям актуально, продвигая GMMG холдинги. Что это будет? Доброкоины, значки, кубок. Сергей знает, но не скажет. Да, Сергей действительно знает. iPhone, майка, всем большой привет. Да, большой-большой привет будем раздавать всем. Символ GMMG, чек, календарь, эмблема, футболка, медаль, медаль, близко, Леха, Леха, близко. Фигурка Артема, но ну, я не настолько нарциссизмом болею, ребят, честно. Селфи с Артемом, блин, ну вообще, так, телефон, значок близко, логотип нет, флаг нет, часы нет, символ нет, ребята. Окей, ладно, сдаетесь. Монета, пишет Ольга, да, это будет монета 1 ДБР, которую получат все участники конференции. Абсолютно все, то есть мы уже заказали, они уже готовы, а, буквально на днях они придут мне, я их привезу в Сочи, где абсолютно каждый партнер, пришедший на конференцию, получит физические, настоящие, золотые, красивые монеты Добракоина. То есть вам будет такой презент на память. Дальше, помимо этого, будут конкурсы и лотерея. Конкурсы и лотереи, это будет очень интересно, уверяю вас, это будет класс. Помимо этого, естественно, нас ждет кофе-брейк и фуршет. У нас же день рождения холдинга, правда ведь? Никто не забыл. У нас, естественно, ну кофе-брейк в перерыве, нас ждет офигенно крутой фуршет, где мы с вами пообщаемся лично, пофотографируемся, выпьем по бокалу шампанского, поздравим друг друга с грядущими праздниками, поделимся впечатлениями от мероприятия. И будем очень-очень тесно дальше сотрудничать. Ну, естественно, в этот день вас ждет обучение. Это будет не последним, да, то есть это будет примерно в середине. Обучение буду проводить я и выступят также несколько лидеров э, с пошаговыми алгоритмами того, что делали они, чтобы прийти к результатам. Напишите, пожалуйста, в чат, вот кому бы было реально интересно узнать от действующих лидеров, которые реально сделали результат как через интернет, так и через наземную работу, о пошаговых алгоритмах того, как они это сумели достичь. Было бы интересно? Поставьте плюс, кому это было бы интересно. У нас будет действительно много об этом. Дальше. Нас можно поздравить еще с одним важным знаменательным, действительно знаменательным событием. 10 декабря, то есть позавчера, были поданы документы, документы в Министерство юстиции. Все, мы подали, мы собрали все документы на холдинг, как положено, мы уже подали эти документы. В течение 14 дней с момента подачи идет рассмотрение данных документов. То есть 24, блин, вот на день зараза не успели. 24 числа вы уже увидите это все. Мы это сделали, ребят. Я лично ездил в Министерство юстиции в Майкоп Республике Адыгея. Мы это сделали, мы их подали. Наконец-то. Далее. Многие уже обратили внимание на то, что у нас появилось приложение. Оно уже доступно в Play Маркете для Android, и а, в ближайшие дни это будет доступ а, с, а, для iOS, да, для айфонов. Завтра вечером уже... Это все будет функционировать полноценно. Мы приносим извинения за задержку. Провелась просто сумасшедшая работа. Я думаю, по стартовой странице вы примерно уже понимаете, сколько сделано для того, чтобы это приложение было красочным, ярким, презентабельным. Вот мы действительно вложились в это. Мы действительно в это вложились. То есть приложение завтра вечером вы сможете полноценно уже использовать. Так, пишут. Почему Майкоп, почему вот Адыгея? Потому что так надо. Это Россия, Адыгея это тоже Россия. Просто так надо. Доверьтесь мне, ладно. Далее о программе путешествий. Мы хотели запустить, я говорил о том, что мы хотели запустить ее до конца ноября край путешествия. Что мы хотели сделать? Есть на сегодня две компании, которые занимаются путешествиями, я не буду называть какие именно, то есть чтобы, ну я думаю большинство из вас знают, о каких компаниях речь. Все дело в том, что когда я все это вот углубленно изучал, я мог внедрить это направление еще в сентябре. Просто заключить партнерство с этими компаниями, поставить верхний аккаунт системный, участвовать в их маркетинге и все, вы бы пошли просто вот в другую компанию грубо говоря да почему это мы не сделали когда я начал изучать более углубленно более детально каждую из компаний я понял что но ну, то что дается там мы можем сделать сами сначала я хотел заключить партнерство потом когда я понимаю что это будет расфокус во-первых да и во вторых вот Зачем нам дополнительный маркетинг какой-то в системе от чужой компании, если у нас два варианта. Либо мы можем дать просто скидки в процентах, да, либо мы можем сделать свой маркетинг. Зачем нам это? Поэтому я уже дал задание, чтобы работали полностью над созданием своим. Сейчас специалисты занимаются тем, что выясняют, каким образом происходят все вот эти скидки. И мы хотим дать лучшее, что есть на рынке. Не просто чье-то, а лучшее. Поэтому сейчас мы занимаемся тем, чтобы создать полноценный свой продукт, который будет реально лучшим на рынке. Мы с этого зарабатывать будем меньше, чем наши конкуренты или наши аналоги. А может быть вообще не будем зарабатывать с этого. Посмотрим, как это будет выстраиваться. Но моя основная цель – это снабдить вас самыми лучшими продуктами этого рынка. Лучшим из всего, что есть. И я хочу, чтобы вы это понимали. Я хочу, чтобы вы это понимали. Принято, да? Идем дальше. Значит, наши сайты. SBR, Sell by rent, да, Помните, в прошлом вебинаре я говорил, это сайт, который создан по формату Авито. На котором все будет происходить за доброкоины. Продажа, покупка, аренда, сдача и так далее. Он. И наш сайт Goods for People, я его сокращенно напишу. Goods for People. Эти сайты по плану будут готовы 23 декабря. Uh, SBR, я вам объяснил, что себя будет включать. Здесь у нас с вами будет магазин. Я все-таки помните, я вам говорил, что я лечу в Африку для того, чтобы uh, пообщаться с топовыми предпринимателями, которые работают с Китаем. Я достал контакты с людьми, которые вот одними из первых просто начали привозить все топовые гаджеты, аксессуары и так далее, и уже сегодня я с ними полноценно вышел на связь, мы обсуждаем наше сотрудничество для нашего магазина. Помимо техники, аксессуаров и так далее, здесь вы также, я вам немножечко раскрою секрет, вы сможете находить различные брендовые вещи от GMMG. Для начала это будут те же самые монеты и а, различные футболки пола, просто футболки для ваших презентаций, для ваших тренингов. Возможно, в будущем это будут даже солидные какие-то костюмы для мужчин и женщин. То есть мы хотим сделать так, чтобы наши партнеры на своих презентациях выглядели полностью брендированно. И это будет действительно красиво, это будет презентабельно, это будет просто сногсшибательно. То есть вот, вот такая вот идея. Помимо магазина, естественно, здесь у нас с вами жилищная программа, автопрограмма, здесь у нас на любые цели программа. То есть, второе, второй момент. А, третий момент. У нас в этом же сайте с вами а, будет находиться новая модель благотворительности с отдельным маркетинг-планом и возможностью публиковать свои какие-то акции, а люди будут за них голосовать. И выбирать каждый определенный промежуток времени какую-то одну, на которую будет поступать финансирование. Понятно, да? То есть это все будет на этом одном сайте. И туда же мы потом хотим прикрутить и путешествия. То есть как только мы найдем лучшее решение, мы сюда их прикрутим. Понимаете, да, о чем речь? А теперь самое интересное по вот этому сайту. Как вы думаете, с каких платежных систем здесь будет производиться оплата и производиться вывод? С какой платежной системой? Как вы считаете? С какими платежными системами будут работать данный сайт? ADV, мимо, Kiwi, мимо, наша карта. Совершенно верно, это будут карты. Это будут карты. Мы, мы смогли. Здесь это уже будут карты. На GMG это будет немножечко попозже. Но мы это тоже сделаем. Но здесь мы уже сможем это реализовать. Все, это будут карты. Я еще не обещаю, не знаю точно, сможем ли мы этого добиться, но, возможно, можно, можно будет получить даже собственную карту, брендированную GMG. Возможно. То есть я этого не обещаю. Но я сейчас уже раздал задание всем, кому можно, чтобы просто достали тех, с кем мы будем сотрудничать, они сделали нам брендированные карты. Класс. Далее. Это еще не все. Нас много спрашивают о том, какую ценность несет Доброкоин. А что в нем такого, что нет там где-то еще и так далее. Объясняю простым языком. Для каждой монеты, которая становится криптовалютой в последующем, нужна своя технология, то есть свой блокчейн. Свой блокчейн. И чем прокачаннее этот блокчейн, тем, соответственно, функциональнее монета. Пока я был в Африке, я познакомился еще с одним замечательным человеком, который как раз живет еще в моем же городе. И представьте себе, этот человек уже запустил, если я не ошибаюсь, 5 или 6 блокчейнов успешных. И что вы думаете? Мы будем разрабатывать с ним совместно наш да, мы уже нашли команду реально успешных ребят, и мы начинаем разрабатывать наш блокчейн. За счет которого будет скорость транзакций, безопасность, различные нововведения именно внутри самой валюты. То есть это будет не просто токен, который ну, есть и есть, да, который можно денег заработать, но помимо этого вы сможете за него покупать, продавать уже все что угодно на земле. И помимо этого будут добавляться максимум технологий, чтобы среди действующих лидеров на рынке были мы. Многие из вас а, не верят или не понимают этого, но моя цель личная – сделать нашу валюту номер один, номером один в мире. Ну или как минимум интеграция с номером один в мире. То есть я за сотрудничество. Да, если будет такой вариант. Я за сотрудничество. И вы должны понимать, где вы сейчас находитесь, на каком этапе вы находитесь. Действительно, этап становления. На ваших глазах пишется история одной из величайших блокчейн-индустрий в истории. Все на ваших глазах. Будете вы участником или зрителем решать вам. Далее. Так, сейчас я кое-что посмотрю. Знаете, мне что надо? Сейчас я вам скажу по технической части, что у нас. Я затребовал просто отчет. Говорю, чтобы к вебинару было что людям сказать. Значит, смотрите, у нас а, по бирже а, есть несколько нововведений, которые уже интегрированы. Знаю, у многих партнеров были проблемы с выбором валютной пары. То есть был, был, была небольшая неисправность. Это поправлено. Далее, что касается инвестиционного направления. У нас с вами каждую пятницу начисления приходили ровно в 12.00. Так как депозитов становится огромное количество, система, как вы видели, иногда дает сбой. Производятся двойные начисления. Чтобы этого в будущем не было, не происходило, чтобы не было никаких задержек, никаких проблем, начисления будут происходить начиная с 12 часов и в течение часа-двух после этого. Это будет происходить. То есть каждые там 10 секунд Будут производиться определенные начисления. Для чего? Для того, чтобы не нагружалась система, и чтобы не было никаких багов, никаких неисправностей, ошибок и так далее. Чтобы не приходилось потом все исправлять. То есть этот процесс мы также уже пересмотрели. Далее. А у нас не был доступен прямой вывод средств, средств из биржи. Да, помните такое, что выводить на кошельки нельзя было с биржи, теперь можно. С биржи полноценно, совершенно спокойно, на Perfect Money, на AdvoCash вы можете выводить. Далее, наконец-то, у нас добавлен турецкий перевод полноценно. То есть у нас переведены промо-материалы, я сейчас говорю именно о слайдах, и переведен сайт. Турецкий перевод полностью готов. Сейчас я свяжусь с Диктором, и нам подготовят также еще ролики на турецком, потому что я знаю, что есть ряд команд, которые уже взаимодействуют с Турцией. То есть вам это теперь делать намного проще. Далее, так, более плавно стала подгружаться раздел «Моя команда» и намного более быстро, потому что была тоже с этим небольшая неполадочка, поправили. Теперь, по поводу приложения, как я уже говорил, его выпустили, завтра вечером закончится все бета-тестирование, то есть прямо сейчас идет бета-тестирование данного приложения, и вы сможете уже полноценно им пользоваться. Это что касается Play Market. Google iOS, iPhone будет через пару-тройку дней. Есть. Далее. Помимо блокчейна, я думаю, вы в курсе, наши разработчики занимаются уже изготовкой самой нашей платежной системы. И вот эти... Все вещи, они будут между собой взаимосвязаны. То есть, чтобы вы понимали уже, сколько направлений охватывает только наша валюта. Все это подкреплено огромным рядом разработок. Именно поэтому мы говорим смело о том, что мы делаем максимум для людей. Понимаете? Именно поэтому мы уверены в том, что на эту валюту спрос будет постоянно. Именно поэтому мы уверены в том, что мы действительно всегда будем расти. Я думаю, теперь многим это понятно. Исходя из того, сколько мы делаем, а не сколько мы говорим. Правда ведь? Это ведь, это ведь важнее намного Отлично. Так, теперь. Отель на 23 -е. Так, где мне это посмотреть? Значит, смотрите, как мы поступим. На 23 число есть два варианта. Есть богатырь, в котором будет происходить сама конференция. И есть, я думаю, вы помните, отель Сочи Парк, в котором проходило у нас предыдущее мероприятие. Есть два варианта. Я вам сейчас скажу о ценовой политике. Ценовая политика. Специально для вас я попросил, чтобы нам полностью все, все скинули. Значит. Сочи парк за номер полторы тысячи рублей в сутки. За номер не с человека, а за номер богатырь от трех рублей в сутки. То есть дальше вам уже выбрать надо будет самостоятельно. Здесь вы можете вдвоем заселиться по 750 рублей за сутки. Спокойно 22-го прилететь 23 вечером улететь, либо на, на двое суток, соответственно, по полторы тысячи, 24-го вы улетаете или уезжаете. Понятно, да? Вот такие суммы за сутки. Это уже утвержденная информация. Как бронировать, как это все делать? Мы скинем информацию в чаты обязательно, если вы еще не добавлены в чаты. Специально в личном кабинете есть кнопка «Наши чаты». Обязательно добавьтесь в чат Telegram, потому что там неограниченное количество людей. Добавьтесь в чат Telegram, вы будете знать всю информацию, все новости. Обязательно добавьтесь туда. И туда по всем чатам, всем нашим, и ВКонтакте, и в Скайпе, и в Телеграме будут скинуты конкретные ссылки, телефоны, как бронировать вот эти вот отели. Поставьте плюс, если принято. Так, со скольки до скольки не могу пока точно сказать. Тайминг еще не расписан. Точный тайминг еще не расписан. Как только будет, мы опубликуем. Но лучше там быть 22 чтобы вы с утра уже отдохнувшие, заряженные, были готовы. Лучше там быть 22-го вечером. Так. Но это не самое интересное. Так как мы убрали лидерские каникулы, я расстроился, честно. Я думал, мы с вами все вместе Новый год будем встречать, но ничего страшного. Я придумал, как сделать все равно интересней. Но я же должен был как-то все равно вот поощрить наших людей, наших лидеров, тех, кто активно работает. Я знаете, что думал? Я думал, перед Новым годом сейчас все, вот люди вообще инвестировать прекратят. Каждый день мне пишут люди, Артем, а можно 25 тысяч долларов нести? А мы хотим 50. Сегодня я приехал к человеку, который мне сказал, ну, есть 5 человек по 25 тысяч долларов. Это под Новый год. И просто каждый день вот это происходит. Ребята, вы бешеные лидеры просто. Вот честно, всем вам, всем партнерам я хочу сказать. Пока другие ищут оправдания и говорят, что в Новый год там никто не работает, вот что там никто ничего не делает. Вы показываете сумасшедшие результаты. Просто вот в моем почтение, Вы красавчики. Вы те люди, которые, несмотря на обстоятельства, показывают, показывают результат и действуют вот просто супер. Так вот, к чему я это все веду? К чему я это все веду? Я говорил о том, что объявлю промо-акцию. Помните? Промо-акция. Напишите в чат, кто когда-нибудь участвовал в лотерее, поставьте плюсы. Кто когда-нибудь в лотерее участвовал? Участвовали в лотерее хоть раз? А кто выигрывал, поставьте пятерку в чат. Ну такой, я не считаю там 100 рублей, 200 рублей. Там, вот хороший, там серьезный приз. Ну хотя бы там, я не знаю, 100 тысяч рублей. Хоть раз выигрывали в лотерею, поставьте пятерку в чат. Ну вот крупную сумму. И поставьте минус, кто не выиграл ни разу крупную сумму в лотерею. Что будет происходить? С этой минуты, вот именно с этой минуты и до 12.00 МСК 15 января объявляется промо-акция. И выглядит она следующим образом: абсолютно все инвесторы абсолютно все инвесторы, которые сделают депозит от пакета про от пакета PRO, то есть это от 1000 долларов в долларах и в Доброкоине это уже больше. То есть смотрите сами, в какой валюте вам удобно. Вы автоматически становитесь участником вот этой промо-акции. В ваших инвестиционных кабинетах вы уже сейчас после вебинара сможете наблюдать такую вкладку, как Промо-лист в котором будут отображаться логины тех людей, которые открыли эти депозиты, и номера порядковые. 15 января, после всех праздников, когда вы отдохнете, погуляете, насладитесь новогодней атмосферой, 15 января, прямо в полдень по Москве, мы с вами выйдем в прямой эфир, и будет разыграно первое. Главный приз его получит один человек. Пакет GOLD на 500 тысяч Доброкоинов. Второе. Человек второе место. Получит пакет эксперт на 250 тысяч Доброкоинов. Третье, четвертое и пятое места, три приза, пакета про по 100 тысяч Доброкоинов получат эти люди. Это будет лотерея в прямом эфире. И вы сможете все это прям пронаблюдать. Вот такой вот я вам небольшой подарок решил сделать, так как у нас отложились лидерские каникулы. Я решил вас чем-нибудь порадовать. Напишите от 1 до 10. Как вам? Нравится или нет? Вот Мой подарок вам зашел или не зашел? Я рад, что вам нравится. Супер. Промоакция объявляется открытой. Следите за листом. Если вы инвестировали, обязательно смотрите, чтобы ваше имя было там. Если его нет, пишите в поддержку. Но при этом хорошо проверьте лист, а то, блин, не проверите и начнете писать. Окей? Класс. Победители здесь будут выбраны генератором случайных чисел. То есть, ну, и чтобы у вас было понимание. Все вот эти числа мы их в объем в прямом эфире. Обязательно надо быть всем, кто будет здесь. Понятно? Кого в прямом эфире, ребята, важное дополнение, в прямом эфире, если вас не будет, все равно приз получите. Думали, обломаем, нет, все равно приз получите. Главное, чтобы ваш логин, ваш номер был здесь. Окей. Но это тоже еще не все. Это тоже еще не все. Следующее... Что еще будет у нас 15 января? Мы объявим новый промоушен. То есть вот у нас на зимние каникулы промоушен прошел, мы объявим новый. До 15 января ваши лидеры будут общаться с вами. Я буду общаться с лидерами. Мы создадим промоушен, который не оставит равнодушными никого. Будут такие призы, которые действительно понравятся всем. И будут условия, которые сможет выполнить действительно любой человек при желании. И это не будет чем-то запредельным. Я хочу, чтобы выиграло как можно больше людей. Вот желание у меня такое. Этот промоушен со всеми условиями, датами, местами и так далее будет объявлен 15 января, вместе, вот сразу после розыгрыша а, депозитов. Окей? Это будет новый промоушен. Так, информация принята. Вот то, что я вам сегодня рассказал. Информация принята. Напишите плюс, если да. Если все хорошо. Если вы приняли информацию, поняли, о чем я говорю. На этом официальные новости у нас закончились. И что я вам хочу сказать. Мне каждый день звонят люди э, из различных сфер, из различных компаний, э, с которыми мы просто общаемся, поддерживаем какую-то связь. И э, вы знаете, вот все компании, с которыми мы э, конкурировали, там, ну, можно сказать, да, здоровая конкуренция, то есть мы никогда никому не мешали, никогда никому ничего плохого не делали. Все компании, с которыми нас сравнивали, которые говорили, что вот эти компании вас в 50 раз переживут там и так далее, все эти компании закрылись. Я не хочу сказать, что это классно, это не классно, плохо, что люди потеряли деньги, это ужасно, потому что многих это довело до очень печальных последствий. Я знаю, что это такое терять очень много денег. Я знаю, что такое оказываться в полнейшей финансовой заднице, извините за выражение. Это неприятно. Но главным здесь остается то, что мы продолжаем двигаться. Пока другие говорят, пока другие сомневаются, пока другие что-то придумывают, мы продолжаем идти. Мы продолжаем давать людям ценность. Мы продолжаем давать людям самое лучшее, самые лучшие условия, самые лучшие дополнения, промоушены и так далее. Все самое лучшее, что есть на сегодня в нашей нише. И мы будем продолжать это делать, что бы ни говорили и что бы ни происходило. Те люди, которые верят нам, уже зарабатывают огромные деньги. Они уже получают лучший сервис. Они уже имеют все это. И с каждым днем они становятся успешнее. Поэтому мы, руководящий состав GMG Holdings, изо дня в день обязуемся, как и прежде, только с еще большим усилием, делать все больше на благо наших с вами приоритетов, успехов, целей и желаний. Наша с вами компания, наш с вами холдинг. Будет развиваться долгие-долгие-долгие годы, десятилетия, а может быть и века. Мы выстраиваем империю, а не просто играем в бизнес. И это важно понимать. И эту идеологию нужно нести в массы. На этом мы заканчиваем наш новостной вебинар. Я надеюсь, что все эти новости вам понравились. Я надеюсь, что все, что мы делаем, вы цените. Я надеюсь, что вы видите, что GMG Holding сделает все, о чем говорит. Иногда мы задерживаемся, иногда мы задерживаемся, но без этого иногда, к сожалению, не получается. Но тем не менее, наши слова всегда подкреплены делом. Мы действительно помогаем людям, мы действительно даем все самое лучшее. Поэтому будьте счастливы, творите добро, зарабатывайте деньги и до встречи 23 декабря на мероприятии в Сочи. Пока!